Всем привет, с вами Тимур Ситнев, инженер свободного стиля жизни. Если вы смотрите данное видео, значит вас интересует вопрос, как пригласить рефералов либо новых партнеров в ваш проект, в котором вы участвуете. Профессиональные сетевики этот вопрос уже давно ответили и эффективно рекрутируют, но новички как правило просто не знают с какой стороны подойти. Первое, что они делают, они приглашают своих знакомых. Ну, как правильно действует пословица «Нет пророка в своем отечестве». То есть, знакомые просто либо мягко отказываются, либо говорят «Куда ты валез? Зачем ты туда валез?». Все это лохотрон. Ну, вы это знаете, в тот проект, в котором вы участвуете, это не лохотрон, а реальная, реальная система по получению денег. Итак, что делать вам, если у вас... Нет новых рефералов, если ваши знакомые не хотят к вам подключаться и вы не знаете, как правильно пригласить. Все очень просто, я сделал рассылку, подписавшись на которую вы получите, первое, это еженедельно новые контакты активных сетевиков. Все, что вам нужно будет, это установить себе бесплатную программу Skype получать контакты через рассылку, добавлять эти контакты себе в Skype и приглашать сетевиков себе в компанию. Как эффективно приглашать, я вас тоже научу. Как добавить людей в Skype, я вас тоже научу. Это все будет сделано в виде видеороликов. Также я вам расскажу, как можно приглашать людей через социальные сети в частности одноклассники наверняка если вы пробовали в одноклассники просто отправить ссылочку то ее быстренько удаляли считая ее за спам ну и самый главный козырь то что вы получите подписавшись на эту рассылку да кстати рассылка бесплатная поэтому с вас каких либо денег я не буду брать итак главный козырь это Система, благодаря которой вы сможете потоково получать людей, новых людей в вашу компанию на автомате. То есть я расскажу, как эту систему сделать самостоятельно, как ее запустить и как ее контролировать. У меня сейчас в день регистрируется примерно около 50-60 новых партнеров на автомате. То есть я даже не знаю, кто это люди, откуда они, ни разу с ними не общался. Итак, все, что вам сейчас необходимо сделать, чтобы получить новые контакты, чтобы начать добавлять новых партнеров в вашу компанию. Внизу ролики есть форма. Ее просто надо заполнить. Там указать имя и email и нажать кнопочку «Подписаться». Если вы этот ролик смотрите не на моем сайте, а на YouTube, то вот прямо сейчас у вас на экране появилась ссылочка, по ней проходите. Эта ссылочка есть также в описании к этому ролику. По ней проходите, попадете на подписную форму, ее заполните, зайдите на ящик, подтвердите вашу э, подписку и сразу же получите... Новые контакты активных сетевиков в Skype. Увидимся в видеоролике.